И обновление Прага. Тоже все равно. Сериал 0, Lightzват, 2 Так, не включайте камни, да? сюда переводится. Подождем, что на это. Лазеры старт Restart. так ну вот в принципе обновляется приборчик плай звонит перегрузите прибор просто выключите прибор включите и пошло автоматическое обновление ничего сложного нет